В московском планетарии есть пришельцы. Эта информация была засекречена. А, ты козерог, вот смотри рядом. Сильная Ой. личность. Ой, это ты вообще. Ты на побед рождена! Мы подходим к еще одному уникальному месту города Москва – Московскому планетарию. Мы пришли во вторник в официальный выходной планетария, поэтому не удивляйтесь отсутствию посетителей. Билеты можно приобрести только на официальном сайте Московского планетария. Это один из крупнейших и старейших планетариев Европы. К счастью, звезды так сошлись, что сегодня в московском планетарии мы встречаемся с настоящими звездами Сопрано Турецкого, а также проведем вам экскурсию с нашей Василисочкой по планетарию за мной. Как вы думаете, что же такое планетария? Это не здание, не музей, это вот аппарат-проектор, который показывает звездное небо на куполе. Я хочу открыть вам секрет. В московском планетарии есть пришельцы. Пришельцы Звездного Неба. Это осколки настоящих метеоритов. Есть они каменные, есть они железные, а есть железокаменные. А сейчас совет будущим посетителям московского планетария. Обязательно не забудьте посмотреть наверх. Там настоящие модели спутников. Я хочу сказать, что здесь, в Московском планетарии, проходили обучение первый отряд космонавтов, среди которых был Юрий Алексеевич Гагарин. Он изучал здесь астронавигацию. И до 12 апреля 1961 года эта информация была засекречена. Уранья. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь здесь были уже? Да. Да, да, нам, да, да, нам да, удалось, да, да, <свят> удалось побывать здесь совсем недавно. Посмотрели немножечко нашу историю, ощутили себя частью чего-то глобального. Мы очень любим посещать такие места, потому что любим любим все интересное и разностороннее стараемся развиваться. Что-то узнаешь. Замечательно. То есть вам интересна астрономия? А звезды, планеты, Илон Маск. Я правильно понимаю? Может быть. Отдаленно. Всего понемножку. Мне кажется, что все загадывают желания, когда падают звезды. Девчонки, вам приходилось загадывать желание. Что загадывали сбылось ли? Загадывали. Я всегда загадываю желание, когда падает звезда, когда я ее вижу, конечно. Нечастое угу. был... явление, мне кажется. Ну, ну да, но да? Все... тем не менее, когда было, вот я загадывала. А то... Конечно. Но вот да. звездопады у нас в августе, поэтому в августе все желания загадываются. А вы говорите, ничего не знаете. Вот я сейчас от девочек узнала, что в августе случается звездопад, и мы конечно. будем каждый день в августе наблюдать за этим. Это наш астролог Анастасия. Девушки, а, мы знаем, что в феврале у вас состоялась презентация нового альбома «10». И я правильно mm -hmm. понимаю, что в пандемию вы зря времени не теряли, вы трудились в студии. Расскажите. Что мы делали? Ну, во-первых, во время пандемии мы успели даже побывать в Европе. В восьми странах, uh -huh. да, да, странах, да? В восьми странах Европы, представляете? Uh -huh. Если в Европу с песнями «Победы» совместно с хором турецкого, то есть нам дали разрешение. То есть мы, мы много что успели, и не только на студии, получается. Да. <смех> я в восторге, конечно же, от ваших голосов, от созвучия. Спасибо, спасибо. Но раньше я не придавала значения вот терминологии. И да. вот, готовясь к интервью, я открыла для себя такие понятия, как калатурная ларатурная да, сопрана да. бас, профунда да. и контральта да. это ведь очень редкие голоса вот вы скажите это вообще природой заложено или этому можно научиться так, так пить вот? Мне кажется что все таки это заложено природой но как говорится, 1% таланта и 99% это работа. Поэтому, ну вот бас-профунда это не относится к женским голосам. То есть это мужской. И контральта. Да, и почему контральта? сопрано контральта. Да, это самый низкий голос. Колоратурная сопрана это беглость. Может быть и контральта. Клоратурное. То есть это не обязательно высокий голос, он должен быть беглым. Нет. То есть колоратура – это именно беглость. Okay. И это, например, у эстрадников очень часто, наверное, мне кажется, можно сравнить с мелизматикой. С, милизматикой. с милизматикой. Да. Есть, вот Так, все, это? я да. уже ничего не понимаю. Помимо Зала Ураний в Планетарии есть большой и малый звездные залы, магазин космических сувениров МКС, 4D кинотеатр и даже Парк Неба. До него мы сегодня доберемся. Пожалуйста, вам А Васюха, у нас козерог. Козерог, вот рядом. Ой, это вообще, это уже два с половиной года, я ощущаю. Вот это коленочка. Насенько, да, значит, кладется лапочка. Да, вот так. Смотри, сколько много здесь всего. Как раз, как мы логично подошли. Тебе так интересно, моя девочка. Да, я не знаю, А он скорпион, вон скорпион. Скорпиона, змея. Я знаю, что к вашему коллективу часто доверяют исполнить гимн России. Да, Скажите, да. пожалуйста, где последний раз вы его исполнили и какие чувства вас переполняют при пении гимна? Кстати, где мы последний ну, раз Мы исполняли. совместно были вот, последний раз да, в Белграде с хором, с хором турецкого, турецкого после концерта праздника песни, где мы исполняем Господи, «Песня о палённой войне», я хотела сказать. Песни, песни победы. победы». Это песни да, победы. огромный проект, проходящий совместно с Министерством культуры. Вот Мы несем песни в... Мира, песни мира и добра, да, что русские не хотят войны. И вот последний раз совместно мы исполняли с ними. Очень часто мы поем а, на футбольных матчах, на да, хоккеях. Кстати, да, а, мы да. поем не только гимны России, но еще Есть, и гимны да. разных стран. И это вообще очень интересно. Однажды у нас была такая история. Мы работали, это уже была прям такая поздняя осень, и уже шел снег. А у нас платья такие, знаешь, ну вот так, что-то такое купальники, юбочка, а -а -а -а -а атласные да, да, платья, и вот мы как настоящие русские женщины, <свенда> несмотря на все да, невзгоды природы, мы вышли Вы и исполнили, напомним. да, то есть мы были настоящие герои. Мы России и Аргентины. России, Аргентины, Аргентины, Аргентины, Россия, да. Ну в общем, что мы только не делали? Мы видели месяц в одном из интервью вы сказали, что ходите в, ре... в декрет по очереди. Да. А, это действительно так? Да, сейчас. Это очень актуальная тема. За Татьяну Богданчикова, она вот сейчас в таком очень... Положении. Интересное Положении уже в августе она должна родиться. А Молодцы. кто следующий? Мы не знаем. Мы не знаем, это всегда. Как, как бог да. да. Но хотим все. Вообще у нас мечта. Мы, я как это, как Москва слезам не верит. Или где, да? У нас мечта. Мы хотим уйти в декрет все вместе. что будут делать, да? А вот это уже другое. Перерыв, перерыв. Пока мы беседовали с сопрано, Ярослав самостоятельно записывал свой блог. Здесь вот это ткань так которая называется пауз, Когда пираты плавали, им было невозможно быстрее добраться до бега, Они не могли это сделать. Только когда придумали парус, уж уже ветер поднимался и нес корабль вдаль. А вот вот это вот уже понятно, штурвал. Ну, уже все понятно, он можно вправо-влево. Это такой ерунг специальный для кораблей. Я тоже времени теряла и проинспектировала доступную среду. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь в этой арке нет порошков. То есть если бы человек на коляске самостоятельно решил посетить данный музей, он легко бы мог проехать, потому что здесь нет никаких препятствий. А еще я заметила, что в московском планетарии есть специальный лифт для людей с особенностями. Поэтому московский планетарий открыт всем. Мы сейчас на смотровую площадку нет города. мы сейчас поднимаемся на второй этаж зала урания у нас урания урани два зала я обещала что мы доберемся до Парка неба и вот мы здесь Прям так и хочется петь! Мы находимся на астрономической площадке или еще как называют ее Парк Неба. Здесь очень много всего интересного, только что мне специалист рассказал, а я расскажу сейчас вам Здесь находится самая настоящая коллекция солнечных часов. Вот посмотрите, кто-то скажет обычный столб, но нет. Это гномон царицы Хадшипсут. И здесь, прямо на этом месте, можно определить астрономический полдень. Глядя на тень, смотрите, какое чудо. Этот гномон наклонен. Здесь по кругу написаны цифры, циферблат. И можно по тени определить точное время. Представляете, как интересно, без всяких механизмов. Круто! а это уникальный глобус с одной стороны обычное дело но на самом деле вот эта пика это москва где мы сейчас находимся и глядя на глобус мы можем определить какая часть света сейчас освещена здесь день внизу ночь это не просто глобус это настоящий астронавигатор посмотрите внимательно я сейчас кручу и нахожу самое популярное созвездие которое называется большая медведица но ну, а от большой медведицы уже легко найти например какую-нибудь кассиопею или рысь сейчас мы находимся на фоне здания большой обсерватории здесь находится большой телескоп обратите внимание здесь есть специальный лифт и люди с ограниченными возможностями могут легко подняться и посмотреть телескоп и это очень круто а вы знали, что в переводе браслет – это армила? И посмотрите, сейчас вы увидите гигантский браслет, который называется армиллярная сфера. Здесь вы можете увидеть расположение солнца, звезд в течение года. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь огромное пространство, здесь ничего не мешает. А это значит, что любой человек на коляске может приехать сюда и посмотреть. А сейчас прекрасная погода, скоро лето. Это идеальное место для прогулки всей семьей. Полезный лайфхак. Если подойти к краю парка неба, вы увидите, внимание, часть московского зоопарка который находится здесь по соседству, но перелезать через забор, чтобы попасть в московский зоопарк, я бы не советовала. Там очень дружелюбные альпаки. Вы были моделями для показа коллекции «Вернисаж. Возрождения Анастасии Белковской. Да. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Сначала мы встретились, а потом ну, пообщались. Пообщались, да. да. Потом она показала нам свои ну, как, рисунки, эскизы. эскизы. Да, и вот потом... По-моему, мы это решили вот как раз, когда встречались, что вот мы можем стать ее моделями, что она нарисует да. э, для каждой. А вот даже да, так. Да, да, у нас на костюмах были девушки, ну как-то отдаленно ну, такие, похожие да. на нас, ну, mm -hmm. что-то да, да. в стиле. Еще и украшения были. были да. угу. Скажите, знакомство с особенными людьми наверняка меняет ваше мировоззрение. Я знаю, что вы много путешествуете, вы сегодня об этом уже сказали. Вы обращаете внимание на доступную среду? Было такое после вот знакомства с Анастасией Белковской, что вы смотрите, мог бы здесь человек вот на коляске, допустим, проехать? Было бы ему здесь удобно? Я была в «Острове мечты», вот в нашем Диснейленде, ну так да. сказать, Московском. И с мамой мы там гуляли. И вот я ходила, и мы с ней обсуждали, что там есть бордюши, Дюры, спуски, ну, достаточно. Есть сейчас места, которые постро новые, новые постройки. Да. В них сейчас обращают, ну, то есть. Да, и функционал. Прям... Да, для особенного. А в других людей. странах, конечно. В других странах это, особенно. Вы да. знаете, это даже, даже, наверное, лет 20 назад. Это прям была такая особенность в хорошем смысле этого слова. Это во всех европейских странах, это Америки, да. для них это... это норма. А для нас, когда мы туда приезжали, это прям было чем-то таким. И, соответственно, вы видели людей особенных больше на улицах там, Европы? Да, да. Вы... Это действительно... О, Мне да. кажется, что люди, наверное, у нас немножко этого боялись даже лет 10 назад. Ну, как-то вот показываться. Мы у нас... в Белграде да. с Женей гуляли там по... Перед концертом у нас было время. И встречались нам люди там, ну, с какими-то с отклонениями, с ДЦП. Я говорю, Жень, смотри, вот идет парень, мы с ней об этом разговаривали. И он, он вообще смешан с толпой. Он mm -hmm. никак не mm -hmm. выделяется, никак. Mm -hmm. Он шел в классной одежде, модный, да, у него там были особенности с передвижением, но это никто не замечает. Все идут, он такой же, как все. То есть вы предполагаете, что, в принципе, сейчас у нас люди в России, а их мировоззрение тоже трансформируется в сторону Сейчас того, уже другое время, потихонечку. Да. Другое время, конечно. Ну, все со временем. С, Слава надеемся, богу, что. Но да, ну, мне приятно, это... конечно, это слышать. А я, знаете, еще хотела спросить у вас. Многие особенные люди на коляске занимаются вокалом. Вот вы сейчас mm -hmm. тоже вспомнили, да? А я услышала, что при пении сидя как-то неправильно раскрывается диафрагма и вообще профессионалы сидя mm -hmm. не поют. Это так? Или все-таки у людей на колясках есть, есть возможность 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. стать профессиональными вокалистами? 100 процентов. Да? Я была на мастер-классах. Вот когда училась сама, и к нам приезжали педагоги из Европы, как раз из Германии, и они Какие только не показывали, ну, ты чуть ли не лежишь, и ты поешь. Трюки. Да, трю, трюки. это реально были трюки, то есть нас вообще так не учили в Гнесинке. Это было очень интересно, и все пели. И мне кажется, сейчас вот даже если говорить про оперу, ну, то есть там же действительно это все с а дыханием, да. опор, там по-другому это все работает, и что они тоже там не вытворяют. Вы когда-нибудь пели для одного человека, у вас был концерт? Для такого? Кстати, для такого нет. А вот, да. Может быть, мы а сейчас с вами смоделируем ситуацию, что Василиса ваш главный э, зритель, главный фанат, и вы что-нибудь для нее споете. С удовольствием. Да. Дорогие друзья, сегодня специально для нашей прекрасной Василисы выступает потрясающий собрал. Встречаем! Now. Nah. Сегодня мы побывали в удивительном месте, в московском планетарии. Здесь не только прекрасная доступная среда, но и чудесные экспонаты. Космос всегда был тайной. Мы приглашаем вас в Московский планетарий, чтобы открыть эту завесу. Здесь будет интересно и взрослым, и детям.